сказал, что мешает человеку обучаться. Одна из самых больших причин, что мешает человеку обучаться, это слова, о которых я раньше говорил. Я, о которой постоянно говорю, это слова. Я все знаю, я все умею. Я всегда с улыбкой отношусь к таким людям, которые говорят мне эти слова, и обычно говорю, но ну, если ты все знаешь, если ты все умеешь, почему ты тогда такой несчастный такой бедный? Почему человек, который говорит, да я это знаю, ну вот допустим ко мне приезжает человек какой-нибудь, и я ему говорю, он вот почему у меня не получается, я ему говорю бла-бла-бла-бла-бла-бла, он говорит, да я это знаю, но если ты это знаешь, то тогда ты должен это услышать, потому что знать. И слышать, и использовать ⁇ это три разных вещи. Поэтому если ты это знаешь, то нужно сосредоточиться на этом, и после чего этим пользоваться. Потому что многие знают эзотерику, но очень немногие ею пользуются. Многие знают эзотерические практики, но очень немногие этим занимаются и этим пользуются. Многие знают коды и не пользуются. Многие знают, что шумы существуют и ими не пользуются и так далее и тому подобное. Это такая особенность. Есть люди, которые очень много знают, но не пользуются, а есть люди, которые знают мало, но к радости пользуются и добиваются больших успехов.